Всем здравствуйте, мы сегодня... А, нет. Всем здравствуйте, это нарезка трех дней. Мы сегодня катаем у нас чисто на районе, так? И все. Давай ты и будешь говорить, тогда Давай, Я блядь. просто там за... Сзади... Я голос у ⁇ на видео. Именно на видео тоже. А, ну да, и на следующие два дня мы поедем побольше, поснимаем по другим местам. Сейчас иди в реб ⁇ да. Пя, кабалик. секси фотосъемку. Давай садись. Че? А Давай садись. Мож... Можешь Мошечку показать? Да сядь ты птать, промеж них. Сядь. Теперь сядь. Сука, ниже сядь. На жопу сядь. Где бутылка? А второй? было, я выехал. Так, так у меня ноги слетели. Да мне кажется, едва бы хоть На, пеничек. Давай, ехай. Давай, Блядь, да сука. Короче, я фуджем випа сейчас сделаю на видео. Вот там и место! сам занесешь, okay. только остаешь не забывай у меня все смазано, когда лучше пускай там стоит, главное чтобы обои не тронут <сёк> водитель, надеюсь Батер этот увидит, да специально будет ждать этого момента чтобы увидеть не закрой еще до полного шести, что ты мне снимаешь, а снимай, снимай, еще два дня снимать Он то деньги машина на машинах не Ну что продали? Нет, мы не продали, мы, мы купили. Набросили. Мой отец купил эту машину. Но... Но... Че, что, это машину. Ну, ну. Что? Как продавил? По другой ракурс. Лично там никого нет, никого нет. Ой, что? Очень смешно. Ну машина-то не ваша. Ну, я конечно так А что, надо что надо, у них а в тюканье что в Это мне... А, это Моча? Нет. А, это машина Димы Я хотела А я нет Произмер фотографирует. А, а почему? Это видеодокумент Это... Привет Машина вам вазе. понравилась. Конечно, купите, Конечно. Ее себе. купите такую же. 475 тысяч ролик стоит. Всего лишь миллион! Да нет, а внутри, знаете, внутри какой-то внутри, это внутри, это, это, это, это, это, это ограбление, вы просто ну, наркоманку вот так вот с топ-зганов тукаете. Я бил внутри. Блук был похуже. А, съемка идет, да? Съемка видео запрещена. Чего? You get wrong, что-то хуйня, я дверь не помню. И он такой идет типа, бля, Вадим хватит. Я и сказал. А, ты бы видела, как я вчера сказал. Короче, вчера темный Филип такой, типа, сейчас скажу. Иди нахуй! Что-то сладно сегодня. Ножки. Зона без алкоголя и курения. Ну, Вадим как будто бы уже под всем этим... Даже... Чайник. Грустный. Грустный. Тёмочка. Чайник. чайник. Оригинально. Она оригинальная? Сидит такой. Оригинально что-то. А ты что снимаешься, то Оригинально, оригинально. китайский Кусто. так. Кусто. что, съемка идет. Я че знаю, батя. бля, съемка идет. Домой. Смотрите, блядь, кто звонит. А. твою мать, Давайте на громкой. Пошел. Лука громко. Алло, да. Ты нахуй же со своими трюками О, не сдался я. на мульти? Алло, мы ужасно все тазах снимаем, ты на громкой связи, тебя снимают на видео. У yes? 16 этажек, Жертва кибербуни, заходит. Хорошо, все выключил. Мы у 16 этажек. Ну вот так. Короче, где-то минут 30-40, я свободен. Ну, ну так давай. Давай подходи к 16 этажкам. Привет. О, Владимир да, привет. Привет. Я, короче, потом. А я знаю, что ты хочешь извиниться. Извиняйся, блядь. А, ну, так, сказал, я, я включил, нет. Ладно, снова, снова, снова, на, выключай, бадик ты. Алло. Алло, а чё позовито? Так ты вроде извиниться хотел, нет? Да, а, я взорвался после чего, это пиздец. Так ты, ну, сам виноват, получается. Блядь, да? Ну, ты первый подруг попал. Иди нахуй. А, блядь, зайдем вам громко, он, Не-не-не, какая громкая, ты чё, блядь. Ты ухуела на столе ставишь. Короче, давай, халу, я, блядь, я Короче, я тебя прощаю. Ну да, все, больше на этом все. Вчера, короче, поехали в деревню, да? О, дебилы возвращаются. Нет. Как нет? Ну вот, в общем, пилили в дерево, дерево упала на дом. Здравствуйте, спустя тысячу лет мы все-таки вернулись сюда, и спустя тысячу лет мы сделали. Открытый тренажерный комплекс и правила пользования. А давайте спросим у человека, который сделал, этот, спланировал тренажерный комплекс открытый. Егор в студию. ты вот, ну, типа поставь, а я... тут аплодисменты всякие. Так, как вы добились такого успеха, что вы ни одной копейки не заработали на этом бесплатном тренажерном открытом комплексе? Я просто составал теку и мне деньги не давали вообще это плохой комплекс и открыл чтобы поиграться с детьми маленькими но не удалось 100, 9, 9 10 опа опа опа опа опа опа тихол не иди не пойд ⁇ короче дети наебать голубе ты ребят. все вопросы отвали там не видно наехан был так на, семечек. Да, просто притвориться, что ты их. А то У меня жопа болит вездец. Я больше ни о чем не мечтаю. Я хочу отпиздить мента и сидеть дома спокойно. Полоса мало Не понимает, что можно было тут бежать, а вот тут вот. Три секунды, две, одна, нам переходить. Ахуя на ставчик. Если ты то это будет... Давай со мной. Интересно, если бы прыгнуть так, типа, по... я... Без старчика. А, можно? Давай отсюда хоть А, нибудь а... Да, а, а... А, а, Опа! Опасный трюк! Нифига Где? Вон, вон, да? а, а, а не, не, не, не ловится? Ах, копченого. Да! да. Сразу, сразу же из речки себе. копченого. Вон, корога! Нифига себе! Мы думали, что здесь ничего нет. Мы думали, это фейки. Ребята, все. извините. Копченый не клюет. А, вы ну, не если будет тепло. ловить, вы нам наберите. А, хорошо, хорошо. хорошо. Договорились. Бля, на самом деле, я так же, как утка, могу. Среди, типа, лап, утка. Лап, Одна. Вторая, блядь. Вот и типа, как утка. гениальное произведение, блядь ну какой я ехал, второй так начать паркур, новое движение, пульса там выражить Бля, да что там я на паровозе буду ехать куда летишь, молодой, блядь? А, знаешь, не видишь? Не, не видишь, Короче, вот под... залезаешь туда, синюю фигню, выходишь по лестнице, стучишься в любое окно открытое, и спрашиваешь, что именно дома есть? Ну а если мы выглянули учёные? Спрашиваешь просто время. А, давай. Вы, э, вы не подскажете, сколько времени? А то у меня. Нет. Ну ладно. Нет, ты херово будет, давай оттуда. Бля. Все, я снимаю. Вопрос от меня к паску. Пас, ты когда-нибудь любил кого-то по-настоящему? Седа, только имя и фамилия. Никогда такого. Честно, вот, а ты вылетел. Вот Не, вот было немного такое. Посмотрите на его лицо. Посмотрите в лицо Было немного такого. Во-первых, это лицо ложка. Во-вторых, это пиздобольство. А давай, нет серьезно, вот поправка. О, было pesos. немного, но ну, немного. Немного, ну кто давай? Вика, Никитина. Ну никогда? Давно, давно. Особенно, когда у нас в городе вот такая дом, если земли просто растет. Сейчас. Короче, я в ту сторону друга, там удобно. Ты что, ты уже снимаешь? Готово у нас 3 секунды. Ну, если что, если я не сделал, то считайте. Да. Я просто на жопу инфо Ну, давай. Ладно, давай. Хоро! Еще я бы хотел вас поблагодарить за то, что на нашем канале когда-то было мало, ну, 20 подписчиков, а сейчас уже 228, это безумно нас радует. И спасибо вам всем, кто смотрит нас, лайкает комментирует, даже тот, кто ставит дизлайк, все равно вам спасибо за 48 или 49 в группе. Реально, безумно вам спасибо. Мы очень вам... Ну, мы очень благодарны, за то, что вы смотрите нас.